Привет, аудитория! А, в это воскресенье у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Night с UFC Vegas 57. В этом видео хочу разобрать главный бой основного карда турнира в легкой весовой категории между Арманом Цурукяном, Царукяном и Матеушем Гемратом. Арман Царукян 25-летний боец из России, армянского происхождения. Провел в профессионалах 20 боев, 18 из которых одержал победы. Является он базовым борцом который, в принципе, не стоит на месте, от боя боя прокачивает свою ударную технику. Неплох Харман не только в борьбе, но и в партле, где может как удерживать своего противника и сматывать, так и накинуть сабмишин или забить граунд-энд-паундом. Также обладает тяжелым ударом и неплохим кардио. Пришел Цирокян в UC будучи чемпионом легкого веса, организация MFP – ну, это федерация современного панкратиона, что довольно серьезный показатель в борьбе, по крайней мере. В ЕС провел 6 боев в 5 сети, из которых он одержал уверенные победы. Проигрыш был в первом бою с Махачу, где Цуркян вышел на короткому уведомлении и закатил достаточно очень близкий бой. В крайнем бою без шансов победил досрочно техническим нокаутом испанского проспекта финишера. Юля Альвареса, где, на мой взгляд, должен был быть конкурентный бой, но там было без шансов для Альвареса. Цуркян просто разобрал его без шансов. На данный момент идет на стрике из пяти побед подряд, входит в топ-15 легкого веса, находясь на 11 месте. Ну его соперник 31-летний польский проспект Матеуш Гемрад. В профессионалах он провел 22 боя, 20 из которых одержал победы. И один бой закончился без результата. Там столкновение головами было, что-то такое. Или ты чё, глаз, не помню. До прихода в UFC был чемпионом польского промоушена КСВ в легкой весовой категории. В UFC он провел 4 боя, в трех из которых одержал досрочные победы. Имеет в Карелии он одно поражение Гураму Кутуталадзе, где в довольно-таки конкурентном бою проиграл ему, ну, Громко за это кикбоксер, хороший ударник ну, Гэмрот не смог его одолеть. А, является базовым боксером, который а, он, ну, занятия, по которым он комбинировал с занятиями по, по вольной борьбе, вследствие чего является достаточно разносторонним бойцом с хорошей борьбой а, Также неплох Матеуш и в Патри где имеет черный пояс по бразильскому джиу-джитсу ну, в антропометрии рук преимущество, ну, хочу заметить, что все-таки э, больше может Он стойкий, конечно, продраться, но все-таки он э, в своих боях больше ищет э, борьбы партера. Вот. Э, в антропометрии рук преимущество на 5 сантиметров будет на стороне Царукяна, в росте же преимущество будет э, на стороне Гэмротта. Гемброша на 8 сантиметров. Арман будет помощнее, с более низким центром тяжести, что, я думаю, сыграет немаловажную роль в борьбе и партере. Ударка будет на стороне все-таки Армана. А, на мой взгляд, он работает интереснее своего оппонента, более разнообразно, в отличие от прямолинейного Матеуша, который все-таки в своих боях, как я уже говорил, делает акцент на борьбу и партер. Ну, как бы Сарукян тоже старается перевести, но в стойке он вполне может поработать на высоком уровне. В борьбе Партри все-таки я, наверное, отдам предпочтение Арману. Были у него в, в оппонентах элитные грепперы, которых он особо не почувствовал. Тот же Дави Рамос и Йоля Кливарес. Ну и тот же Махачев, которому Цурукян дал конкурентный бой, еще раз повторюсь, выйдя на коротком уведомлении. Ну а про уровень Махачева, думаю, рассказывать не нужно. Ну я больше в этом поединке вижу победу Армана, но мне особо не нравится коэффициент на Армана 1.3. 1,3 Плюс есть еще вопросы по чемпионским раундам Если все-таки бой туда зайдет, а он вполне может туда зайти Матеуш не раз заходил в глубокие воды и неплохо там себя чувствовал А вот с Срукяна мы еще не видели в поздних раундах Я думаю, что учитывая энергозатратные стили ведения боев У обоих бойцов при заходе поединка в чемпионские раунды Вполне возможно, что перевес в кардио там будет на стороне поляка ну, на победы Гэмротта дают коэффициент 3.5, что достаточно заманчиво, поэтому я, наверное, рассмотрю такой вариант э, ставки на андердога. Ну, или можно рискнуть присмотреться на победу Гэмротта в четвертом-пятом раунде. Там, я думаю, коэффициент будет еще интереснее. Когда букмекеры выкидят расширенные, расширенные варианты ставок, э, э, я выложу их видео. Потому что, ну, выложу их не видео, а в Телеграм-канале, потому что на момент записи видео их еще не было. Ну, а так, это мое видение обоим. Подписывайтесь на Телеграм-канал. Там я в субботу выложу ставки на этот бой, на другие бои, которые мне интересны, которые будут проходить на этом турнире. Ну а так подписывайтесь на, на YouTube-канал, стараюсь сделать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Все, давайте, кстати, пишите комментарии под этим видео, все-таки бой достаточно известный, бойцы... С руки, в частности, популярен. База большая. Я думаю, у вас есть достаточно зрителей, у которых есть свое мнение по этому бою. Все. Давайте. Пока. До следующего видео.